на удобрения, а в свою очередь э, и росту цен на продовольствие, потому что э, стоимость удобрений это значительная часть себестоимости любой сельскохозяйственной.